А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам посмотреть телеграм-канал Убежище Дарс и Ари. Одна из них начинающий ютуб-блогер. Вторая давно ведет тикток. Здесь они выпускают как свою игровую жизнь, так и реальную. Очень прикольные веселые дамы. Не пожалеете, если подпишетесь на них. Это начинающий телеграм-канал. Они будут рады вашей поддержке. Ссылка на них будет в описании видео. А теперь... Приятного вам просмотра!